Есть возможность зарабатывать в интернете. Занятость от 2 до 4 часов в день, доход от 100 до 200 долларов в месяц. Это первые два месяца. Дальше доход будет увеличиваться в зависимости от твоей активности. Делать нужно два простых действия. Значит, приглашаем людей зарабатывать в интернете по нашей системе и покупаем продукцию Арифлейм. Хочешь продавай, хочешь личное пользование. Два простых действия, ты начинаешь отлично зарабатывать. Причем доход будет увеличиваться от 100 долларов и выше с каждым месяцем. Ну, не секрет, что всем нужны деньги. Всем. И все при этом покупают косметику, парфюмерию, витамины где-то в разных магазинах, разных марок, разных производителей. Так вот, раньше никому за это не платили. Теперь все будут покупать Верифлэйм и всем за это будут платить. С чего все начинается? Ну, с регистрации в нашу команду и мы открываем личный кабинет на сайте компании Reflame, твой личный кабинет, через который ты будешь делать заказ. Листаешь каталог вместе с близкими, выбираешь продуктов из каталога примерно где-то на 50 долларов и делаешь заказ в своем личном кабинете, причем даже со скидкой от 20 до 45 процентов, дешевле цен каталога. Далее сообщаешь своим друзьям и знакомым, о возможности заработка по нашей системе. Сделать это можно по телефону или через интернет. Текст примерно такой. Есть возможность заработка в интернете, занятость 2-4 часа в день, первые два месяца доход от 100 до 200 долларов в месяц, далее как работать будешь. У тебя есть знакомый кому это было бы интересно? Ну, естественно, человек в первую очередь подумает о себе, заинтересуется сам или еще порекомендует кого-то. Тем, кому интересно, Даешь посмотреть это видео. Вот это видео, которое ты смотришь, ты будешь давать своим знакомым. Посмотрев это видео, они будут принимать решение присоединиться в команду, и ты их регистрируешь в свою команду, и вы начинаете зарабатывать вместе. Все гениальное просто. Твои деньги уже ждут тебя. Мы уже зарабатываем, мы приглашаем тебя. Поэтому срочно срочно обратись к тому представителю корпорации ЗУС, кто дал тебе ссылку на это видео. Он поможет зарегистрироваться, и ты начнешь зарабатывать в нашей системе.